С вами Макти Чародей, Антон Чалей, И сегодня не гейм-влог и не мэджик влог. Я хотел рассказать вам, почему у фокусов на моем канале стало меньше. Кто-то скажет, фу, обленился, дизлайк, отписка. Так вот, я хочу пересмотреть жанр фокусов и сделать его более четеньким. Хочу сделать более сложные трюки. Зачастую сам фокус выглядит, как будто я его легко делаю. Но по-настоящему это дико сложная работа. Не то, чтобы там прям как у шахтеров, но все равно очень долго и кроподли нужно тренировать все трюки на тренировку и создание фокуса можно вообще потратить от недели до года если это какой-то крупный иллюзион в обычной жизни когда я показываю фокусы человек может отлично я то могу наколдовать серьезно но на камере нужно показывать все очень четко то есть все движения должны быть очень оттренированные что очень долго и затратно по времени то есть тренируется это реально долго хорошо что хоть игры для геймвлога мне не нужно создавать самому еще я летом очень много выступаю на всяких мероприятиях, корпоративах, праздниках, свадьбах и это тоже отнимает все просто у меня выходные, потому что зачастую заказы могут быть э, через 350 километров. То есть мы вот недавно проехали 350 километров в одну сторону, 350 в другую. И вот как раз недавно, две недели назад, мы ехали в Лиду. Это тоже дохера отсюда километров. И что-то начало так, как будто машина начала подпердывать. Мое ощущение, когда мы проехали 150 километров, мчимся кому-то на свадьбу, и нужно не опоздать, и машина начинает пердеть. Глушитель сначала соединился где-то вот так вот. И самое забавное, что мы проехали, мы выступили, попердели по городу, <смех> отлично, выступили, потом поехали, и вот эта вот труба, чуть-чуть мы проехали, она соединилась вот так вот. И просто был такой пердеж стоял, что это было вообще нереально. Это еще чешительная история закончилась, блин, тем, что мы ехали, и глушитель не просто вот так вот, он такой херяк, <смех> и упал, и начал скрипти по земле. Такие я ночью, короче, полез под машину. Причем, что я вот поворачиваю голову, и у меня вот так вот, вот так вот нос. И я, блин, я боюсь просто вот этих всех замкнутых пространств. Это вообще полный капец какой-то. Я взял какую-то проволочку. Это вообще был провод от пылесоса. Теперь у меня нету пылесоса. И я все привязал. Все привязал и поехал. Но уже к полоску начало немного трясти вот это вот все дело. Но я, слава богу, доехал спасибо к чему я клоню <laughs> к чему я вообще клоню то, что я максимально сейчас работаю, я не знаю, просто с утра до вечера я пилю для вас ролики, которые, кстати, монтаж которых может занимать больше 80 часов. Синхронизация камеры, синхронизация звука, потому что звук пишется отдельно, кстати, вот на такую вот хероту. Вот. А -ха -ха. Чтобы контент был более качественный. И именно фокусы я хочу сделать еще круче. Поэтому фокусов меньше на канале, потому что у меня просто не хватает на это все времени. Но большое спасибо. Спасибо, что вы меня поддерживаете, ваши комментарии, ваши лайки. Зачастую люди мне пишут прямо вконтакте, добавляются, пишут какие-нибудь приятности в сообщениях. Реально это приятно, это круто, это спасибо.